которые всю ночь надежно скрывали ее от моего взора. Повисший над кладбищенским холмом Арктур начинает нервно помикивать, предвещая скорый рассвет. А волосы Вероники, струящиеся далеко на востоке, начинают излучать мягкое таинственное сияние.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 Я долго смотрел на город, однако так и не дождался наступления дня. Но после того, как нависший над горизонтом и никогда не заходящий за него красный Альдебаран неспешно преодолел четверть небосхода, я увидал огни и движения в домах и на улицах города. Повсюду прохаживались странно одетые,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 расположенном к югу от мрачного болота и кладбища, раскинувшегося на низком холме, над ним в доме, выходящее на север окно которого каждую ночь заглядывает полярная звезда. Однажды ночью я отчетливо услышал речи людей,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 И неотразим падение врагов, превосходящих нас числом в десятки раз. Это будет очень нелегко, ибо карликовые дьяволы очень искусны в ведении войны, и к тому же не обременяют себя законами чести, которые удерживают высокорослый сереглазый народ Ламара. От жестоких завоевательных походов. Последней надеждой на спасение был мой друг Алоя. Он командовал силами, которые защищали город на плато. Спокойно и твердо говорил он о предстоящих опасностях. И призывал мужей Олафео, храбрейших во всем Ламаре, вспомнить о великих подвигах их предков. Много веков назад далекие пращуры обитателей Ламара были вынуждены уйти из Зобны, спасаясь от нашествия гигантского ледника. Путь Зобнийцев лежал на юг, где их подстерегали гнов кеосы, длиннорукие, заросшие с головы до пят отвратительной шерстью кровожадные каннибалы. Однако нашим отважным предкам, — говорила Алоэ, — удалось смести их со своего пути и продолжить исход на спасительный юг. Алоэ призывал всех сограждан взять в руки оружие и отразить вторжение инутов. Я был едва ли не единственным исключением. Моя физическая слабость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 она то игриво подмикивала, то пристально глядела на меня, и был это взгляд недруга и искусителя. Я подозреваю, что именно она сослужила мне дурную службу, навеяв предательский сон, вкратчивыми нашептываниями дьявольского десятистишия, которая раз за разом повторялась в моем мозгу. Яфто или сон полет планеты, отмеряет нам сто тысяч лет, открывая старые секреты городов, которых ныне нет, и другие новые светила, сходят ночью в черных небесах. Все, что наша память сохранила. Исчезает в легких облаках. И лишь в прежней жизни, как во сне, постучится прошлое ко мне. Я тщетно боролся с овладевавшей мною дремотой, пытаясь найти связь между этими странными строками и знаниями, подчеркнутыми мною из панакатических рукописей.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 шумели листвою над угрюмым болотом. Все это происходило во сне, и я до сих пор не очнулся от него. Иногда, охваченный стыдом и отчаянием, я бешено кричу, взывая к персонажам моих снов, и умоляю их разбудить меня до того, как инуты пройдут незамеченными через горный проход у Пиканотон, я владеют беззащитным городом. Но демоны с сновидений лишь громко смеются и уверяют меня, что я вовсе не сплю. Они издеваются надо мной, не давая очнуться от сна, в то время как низкорослые желтокожие враги скользят мимо ничего не подозревающих защитников Цитадели.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 Никогда не обитала никакой иной расы, кроме приземистых существ с желтой, отполированной жесткими ледяными ветрами кожей и что существа эти называются эскимосами, охваченной мучительным сознанием своей вины. Стремясь во что бы то ни стало спасти город, над которым нависла страшная опасность, я тщетно стараюсь встряхнуть с себя эту дьявольскую дремоту и избавиться от наважденческого образа каменного дома, расположенного к югу от угрюмого болота и кладбища на низком холме. А полярная звезда... Безжалостная и насмешливая, смотрит вниз с черного небосвода, зловеще подмигивая мне и напоминая собой всевидящее око неведомого безумца, который жаждет донести до людей некое диковинное послание и тщетно силится восстановить его в своей памяти».